Наполни свой день новыми событиями. Делай то, что раньше никогда не делала. Например, начни ходить в тренажерный зал. Я никогда раньше не чувствовала себя настолько живой, как после тренажерного зала. Я хожу туда три раза в неделю в обеденный перерыв. Всегда с удовольствием бегу на тренировку. И это гораздо интереснее, чем сидеть на работе. Каждое упражнение – победа над собой, и никакого дерьма в голове. Мысли только о том, как бы удержать эти гири над головой, выстоять под тяжестью гантелей и не пукнуть от натуги. Только радость и счастье я это сделала, радость от маленьких побед. Я смогла отжаться два раза, а завтра я сделаю три. И это опять будет победа, радость и счастье. Твоя задача наполнять свою жизнь приятными мгновениями. Вчера ты ныряла в ледяную воду, и тебе удалось окунуться в счастье на пять минут. Сегодня тренировка, и это уже целый час. Счастье. Поделись своими впечатлениями с тем, с кем тебе приятно общаться. И пусть это будет 30 минут общения вживую, не по телефону или смс. Проведи время за чашечкой ароматного зеленого чая без сахара. И у тебя будет еще 30 минут счастья. Душа, когда горит и поет, и мягко светит она. Жизнь хороша, хороша, когда живет душа, когда горит и поет, и мягко светит она.